Это вот у нас Ташкент с 15 этажа, с гостиницы Узбекистан. Вот такой вид открывается. Великолепный. Но можно подняться еще повыше, потому что здесь больше этажей. Вот так вот. Смотри. Такая часть Ташкента здесь видна. А это впереди за здание что? Вот это вот. А как называется? Я что-то не... Я что-то тоже не узнаю. Знаю. Ну, хорошо. Вот такой вот показал вам вид. Смотрите. Заглянем. Чуть -чуть. А это что за здание? Это... Вот это... я не знаю. Какой-то... Ну да, я тоже не знаю. Ну ладно, вот так вот. Такое небо. Сегодня жарко у нас. Жарко. Продолжение